отличаемся от западного, что мы очень сильно, и поэтому, с одной стороны, то, я сейчас понимаю, что вот, да, очень хорошие вещи обучают, но там не было тех политических, э, э, э, исторических событий, которые были у нас. И это несомненно повлияло на нужды, если вообще более глубоко брать, да? то есть у нас на самом деле очень сильно отличается, в принципе, отношение к жизни, отношение к ценностям, причем таким базовым, отношениям к семье, к близким. К тому, мы выбираем, в принципе, по-другому, Мы делаем тот или иной выбор, по-другому. Хотя бы потому, что у них там был майорат, а у нас младших сыновей берегли, да, вот, а у них, наоборот, их сливали. Да, и мы видим, что с Испанией произошло, когда там, генофон просто слили вообще вот, вот, в эту Америку, и в итоге сейчас что со страной? Это была великая страна, да, вот, в 17 веке. Это пример того, как на базовых ценностях это работает. У нас другой подход. Для современных людей у каждого из нас есть свой семейный сценарий. И очень сильно влияло этим событием сейчас. Вот говорят там, про семь каталин, да? но 7 у нас мало то по. Вот. Но бессознательно это тоже все влияет. Многие занимаются тем, что там отслеживают. Вещи. Но на самом деле это всегда приятно вспоминать о предках. Когда мы говорим о наших родственниках, которые умерли уже, мы как-то хорошо себя чувствуем, потому что с этим знакомым коннектишься с родом. То есть мы присоединяемся к этому информационному какому-то пространству, к коллективному сознанию как так вот, на нас повлияло три важных исторических события. Это, не объединяю да, исторические события, революция, коллективизация, это общем-то, одно из другого последовало, это близко очень по времени, а процесс, социальный процесс был пролонгирован. Потом, соответственно, Великой Отечественной война, и затем был развал Советского Союза. То есть вот эти три э, момента вот, повлияли, создали определенные отношения к деньгам. наверное, буду с с Что значит, как повлияла революция? Сейчас просто даже подумайте, да? Отслеживали ли вы, замечали ли вы свои какие-то реакции? Как вы себя ведете? Денежные страхи, это вот аффирмации, они не снимаются, сразу говорю, но плохая новость. Аффирмации не снимается. Потому что даже если мы разобрались, мы поняли, почему мы боимся получить деньги. Потому что характеризация за это убили всю семью, ну, предположим, у кого есть да, какая-то трагедия в семье истории есть. И человек понимает, что да, он боится этих денег, потому что страшно владеть, потому что за это убивают. И он будет всяческий, будет психологическая модель, его можно рассуждать, не знаю сколько, можно считать, можно свалить. Но внутри будет этот страх, который ну, вот здесь вот, рептилоидный ну, вот здесь вот, извиняюсь, да, копчиком мы будем бояться большим деньгам. Это будет бессознательная штука. Мало того, все окружение, вся семья, в коллективном сознании живем в поле все определённое, информационное. но будет поддерживать наши страхи, потому что они тоже боятся. Потому что это зараза, потому что мы на одной молнии здесь синхронизированы. И здесь не про то, что я сейчас совсем разведусь или перестану дружить, перестану общаться, сейчас пойду в Тибет, там, обходить город, гору радикально менять свою жизнь. Речь о том, что семейный сценарий не убрать. Вот это может быть вторая плохая вопрос. Семейный сценарий не убрать почему? Потому что. Вот <смех> любой семейный сценарий связан с выживанием. Еще раз. Любой семейный сценарий, даже самый трагичный, связан с, выжина... с выживанием, если мы живы. Mm -hmm. То есть вот то, что произошло тогда, если у кого-то была какая-то пробедия. Это был самый лучший вариант из возможных, потому что сейчас мы вот сидим здесь и жив здоровы и там, у кого-то дети, не род не прервался. Да? А -а -а. Любой семейный сценарий связан с выживанием, и это самое важное, что нужно э понять, да? нужно сохранить важное. Вот это самое важное, если подумать о том, какова вообще была вероятность, что мы ловились. 10 миллионов шансов на один случай, за один раз, да? но этих случаев было много. Вариант, что мама с папой встретятся. Мои родители встретились так. Моя мама шла по улице научилась в, в институте. Мой папа ехал в будущем, он ехал в троллейбусе, меня ее увидел. Она зашла в перед он пошел по институт, а потом они встретились в Какая-то была, ну, то есть, вот, это было прям они в парке где-то там гуляли все вместе. Вот так вот, да? Какова была вероятность, что они вот окажутся, что она будет идти в этот момент, когда он будет мимо проезжать, что именно в педоинститут или в, в политех? Вот я не знаю, да? И если вспоминать о том, что сколько было там ситуаций, когда могли погибнуть бабушки и девушки, вот то есть тот шанс, то, то, то, э, та великая сила, которая есть, чтобы вы просто в принципе родились, это нужно сохранять. И это семейный сценарий. Но он влияет на плохие новости логина очень для вас как это влияет на да, это страхи то есть прежде всего отношение к деньгам это революция коллективизация вот там причины страхов или отношений или готовности рисковать или готовности отнимать деньги или готовности отдавать деньги ну, ну вот здесь вот если вы где-то имеете дисбаланс в этом как-то не так дышит. Что, что там, если вас что-то беспокоит, то попробуйте разобраться с этой семейной историей. я не советую тем с реинкарнацией вообще из-за вот, научного то, что сделал эгоистичный мэн, это смена социальных правила, когда женщинам пришлось брать на себя мужскую роль, и тогда женщины начинают рисковать чуть больше, чем это физиологически возможно. я сейчас имею Работает по-другому. Есть огромное количество экспериментов воспроизводимых, доказано, что женщины более эмпатичны, чем мужчины. То есть ну, мы по-другому вообще воспринимаем то, что происходит. Мы по-другому э, общаемся с людьми. У нас по-другому это все работает. И мужчин и женщин отличаются. И когда женщины берут на себя мужскую роль, э, начинается страдать женская часть. Соответственно, мы э, упускаем те возможности, которые были бы для нас более экологичны. И тогда приходится зарабатывать деньги в против лица и в И что у нас надо срочно пойти, вот это удовольствие себе доставить и купить ну, нашу продажу какую-то ненужную шнурку, а -а -а, кофточка ми ми ну а вот это вот все. Потому что надо заткнуть эту бегу просто заткнуть, которая, вот, опять же забавалась, потому что мы берем на себя сценарно по привычке, потому что мама, бабушки. Вот так жили. То, что сделало, ну, соответственно, у мужчин есть тема такая, это за себя и за того парня после Великой Отечественной войны. Потому что мужчины, которые вернулись, не приходилось заботиться о женщинах, не только о своих, не только о своих вот. То есть здесь может быть гипер какая-то ответственность и опять обещание все то, что я все могу, да? а границы, оценка управление рисками, оценить себя, оценить свои границы, как бы тоже здесь слепой пятно может быть, то есть если есть здесь какие-то темы с ответственностью, с чувством вины, э, которая заставляет терять деньги, или быть э, под прицелом манипуляции женщин, а ты мне шубу не купил, все, не дам, а, вот. Вот так. Вот. То тогда, значит, ну может быть посмотреть, да, вот где-то вот здесь может быть. Если это сценарная вещь, не обязательно это сценарная, но в принципе может быть. Я сейчас из головы пример. <с> <с> вот. И развал Советского Союза, он, на мой взгляд, это про то, что мы вообще потеряли идентификацию, идентификацию принадлежности. То есть здесь непонятно, кто мы, то ли мы принадлежим этой стране, то ли мы принадлежим этой территории. И тогда нам нужно эту, именно в эту территорию инвестировать, именно эту землю матушку пахать. Или мы, мы космополитичные такие люди мира, и тогда я брошу тут вот, а, не получил стартап, чужие деньги взял, не вести, а, ну ничего, не вышло, да, в другой стартап. Может быть, это вот эта схема, это тоже схема рождения. Если один раз за разом не получается проект. То есть здесь можно посмотреть, есть ли достаточно ли ответственности, достаточно ли привязки в хорошем смысле принадлежности к той территории, к тем смыслам, которые мы укладываем в этот бизнес, потому что бизнес не в в кривую. Да? Вот, идея сначала родилась, потом ее там воспитывали, поднимали на ноги, как-то там игрушки покупали, <свы> настраивали, там что-то такое. Да? То есть мы же как-то вкладываемся в это. Вот, тоже вот такая вот история. Три сценария, которые могут влиять, это бессознательная вещь. Еще одна плохая новость, самостоятельно с этим сценарием, с этими вещами справиться практически невозможно просто потому, что это все будет вот. Можно догадываться, можно читать много книг, но вот полностью осознание способов как-то взаимодействия экологичного с этим сценарием. Очень трудно, самостоятельно, но практически невозможно. И еще плохая новость. Прямо факт, что тот специалист, который зовёт сейчас, я вам все это... Здесь тоже есть риск, что не поможет. Да, здесь я очень долго говорю, потому немножко... Вообще, не факт, что прямо. А может ещё хуже сделать? Да, может. Мне понадобилось 15 лет примерно, чтобы понять, ну как бы не приглядывалась к 15 Ну Да, 14-15 лет. Чтобы пересмотреть свои отношения к методу системы всеми mm пострадали. -hmm. Я тоже прям попадала так вот <laughs> под раздачу там. Ну, <clears throat>. При том, что у меня есть ну, профессиональные к этому отношения. Хорошая новость в чем? В том, что каждый из нас может. Этот сценарий развить, добавить что-то своего, создав что-то новое, это и есть эволюция. И это очень круто. И еще одна хорошая новость, то, что нам всегда помогает пространство. Например, вот эта точка кипения, возможность общаться, возможность обмениваться, делиться ценностями. Делиться ценностями, открытыми информацией, пищей, информационным И это развивает, и это делает нас и так таких крутые, которые делись, вопреки вообще всем невозможным обстоятельствам, еще сильнее и еще ценнее для жизни, я сейчас прям что-то философское немножко такое, но деньги нужны. Да, по поводу сценария, это все так, и самое тут главное, осознать этот сценарий внутри себя. С чего мы начинаем действовать, это мы фиксируем внутри себя. Как только мы их зафиксируем, мы можем, мы можем, в принципе, понять, как с ними работать. Как только мы начинаем с ними работать и двигаться, мы вот 90 дней мы двигаемся, потом чем встречаемся, потом опять двигаемся, и 7 лет, чтобы выработать новые, новые положительные сценарии. Причем, Паузы, на один, да, причем на один негативный сценарий нужно разработать три позитива. Тогда вот этот за один заглушится. Вот такая история. Mm. Да, это вообще, кстати, это математика тоже. Да, это музыка. не не я это использую. А, тоже еще вот такой вот образ вам. Да, может, практики, психотехники обещались да, немножко. Если вы зашли в тупик, если не знаете, что делать, да, вот по, по, такой вот образ, путь по болоту называется. То есть как можно... Вы, представьте, что вы идете по болта, вот почки. В руках у вас там, не знаю, там палка какая-нибудь, пробуйте дно. Вот. И вы делаете шаги, вы движетесь вперед, и ну, все больше трясины, все, почва неустойчивая. Вот это вот бывает, когда нас затягивает финансовые Что нужно сделать? Всегда есть три пути вперед, как в сказках, и один назад. Нужно вернуться на то место где вы чувствовали твердую пустоянку на просто выбрать другом направлении. Три сценария на один негатив. Mm -hmm. Вернуться назад и сделать новый шаг вперед в другом направлении другом, по-другому сценарию. Это математика. Трехмерная система координат счета для есть или девочки, кто там мыслит рационально. Трехмерная система координат. Три пути вперед, один назад. Super. не устали еще еще и ресурсы есть чуть-чуть и можем, все можем, заканчиваем все давайте тогда по-быстрому То финансовые модели да вот те которые мы с вами смотрели они где-то вот здесь вот на первой ступени находятся да? самая крутая из них расход сбережения амортизации вот, о чем мы говорили там на четвертый вы деньги а самые крутые второго уровня Модели. Это когда у нас есть сбережения, но сбережения не в том смысле, что под подушки, а в том смысле, что они работают как вклады, как активы. И самое-самое крутое, когда мы от прихода покупаем активы, активы создают нам только новый приход, а вот эти активы генерируют нам сбережения, расходы, амортизацию. Как это в живом виде выглядит? Нам? Сейчас нужно просто отстраниться от обыденной жизни да, и представить, что у вас есть свое предприятие. Если на свое предприятие вы покупаете еду, вы покупаете автомобиль, вы покупаете квартиру, то на предприятие таким образом, у нас налогообложение сделано, что предприятие берет себе на баланс эти расходы. И когда вы получаете входящий денежный поток, входящий денежный поток, вы можете из этого денежного потока вычитать налоговые вот эти все расходы на ваши пассивы. Да? Поэтому я, говорю, бизнесом. я хочу да. вот про это отдельно отдельную поручаемся. встречу. Потому что тут тут есть просто разные мнения. Есть люди, которые утверждают, что если устроишь ну, бизнес, нафиг надо все выкидывать лишнее. В принципе, я согласен. А есть те, которые говорят, что вот всю вашу жизнь пока вы бизнес устроите и делайте вот так для себя. А это вот, вот люди вообще делятся на да. СОВ, да. вот, кстати Вот, кстати, тоже по моделям, да, чтобы... Вы... Это наши контакты. Можно подписаться, отметить. Когда будете писать вопросы. Да. Куда конкретно можно инвестировать? Вот конкретно прямо сейчас. Что делать? В обучении. А как? Ну вот я вам сейчас подскажу, вы завтра пойдете и скажете, что вот, ты мне, блин, Григорий подсказал. Ну хотя бы какие-то варианты. Вы подскажите, мы решим и те или не решили. Обучение нет. Не. Обучение нет. Вот подсказка. Вы научитесь, вы узнаете, вы поймете, куда он дальше будет. Это не значит, что ко мне надо идти учиться, я просто говорю, инвестируйте в обучение. Ну а вот если я не хочу учиться на финансистском, я уже учусь. Ч к чему же не писать, не, не читать, а чему же писать? Художник? Ну, почему? Специалисты покупайте. Есть же доверительное да, управление. Да? Ну, кстати, у Григория есть а доверительное что? управление. Да, это сейчас, с какой суммы начинается? Доверительное управление? Ну, да, что нужно, нужно было 200 тысяч. 200 тысяч Свободу, желательно свободу. Да? Или да. обязательно. Смотрите, свободу? тут история такая. 200 тысяч 5 лет. Если вы раньше 5 лет, от этих 200 000, 20 тысяч 20% не Просто это риски при выходе из Потом, а, значит, проценты такие. 13% государства за фигуры всегда забираем. Да? И 30% его вот забираю за правду. А, доверительное управление, наверное, один из самых дорогих продуктов, но у вас меньше отрывается. А если, допустим, у меня нет такой свободной суммы, а есть, например, там 40 или 50 тысяч, там дальше будет лучше. Можешь 50 тысяч начать, допустим, обучать, а? обязательно обучиться. Я не 13 плюс 30, где-то уже 40, 40, -40. тысяч, это, это самый дорогой продукт. Ну, и а обросков уж прибыль будет, <плодисмент> <плодисмент> а, как, как, как рынок даст. Как, как возьмет управляющий, как рынок даст. Рынок даст, если я там пальцем в небо, пошел, нет, а вы можете пальцем в небо, нет. я вам говорю, как рынок даст, так и заработает. Управляющий возьмет что-то 30%, 20% рынок. Нет, это возьмет, отдастся а даст. Как, <coughs> рынок, как даст. рынок сработает, это нельзя. Если рынок сработает плохо, за счет. Может 60 дать, может 10, а может минус 100... Может заработать заработает на шортах. А если он рынок даст плюс, значит, он зарабатывает на русском. Как, как, как, как рынок да. Рынок всегда дает. Ну, нет? От а ну, ситуации, конечно, зависит. вы краю дали придите и скажите что... Вам никогда не скажут, сколько рынок даст. Там таких нету игр-то детских. Right. Скажут, у меня там ребята все фиксировано, строго, получится свои 15 или 10. Такого не бывает. Как это нет, не бывает? Как это как бывает? Вы, такое бывает. Смотрите. Гарантия инвестициях не бывает. Смотрите, нет, а, на самом деле, все, можно инвестировать. конечно но это тогда был мэр, видите, недавно закрылись mm -hmm. сюда. Там же все, можно с гарантией инвестировать. Yeah. 6% люди <с> московские брокеры спокойно дают. Да. 6%. 6% в банк положите, 6% вам в банк Доллар. Да хоть в чем? В каком банке в мире ВТП. дают 6 бранцы? А, нет, долларов. это доллары. Не таких 4, уже 5, нету. 7,2 в Атва ТП дают, но это груп ну, вот да, я. я знаю, что в долларов меньше, но... Долларов, я просто говорю, никогда не бывает до таких ставок. Mm -hmm. Ну, давайте <связываю> Так, <связываю> еще какие-то вопросы. Ну, по аренде я не знаю, как насколько вы в теме, просто сейчас новый законопроект продвигают. Mm -hmm. да, мы вот как раз мужем задумались о том, чтобы у нас есть долгосрочная аренда. Мы хотели на посудочную перейти. Mm -hmm. Но услышав про этот закон, уже стали думать, а стоит ли вас. А вы не волнуйтесь. Ну вот я немножко в теме. Да, там есть у вас это оформлено как гостиница или у вас это оформлено карта? У нас это пока вообще никак не оформлено. Да Мы только хотели не переходить. Не волнуйтесь, давайте. Ну, только надо учитывать риски. Я как да. человек, сдающий квартиру, волнуйся. Я понимаю, будет. что Мы есть не такой лист, риск по суточному. Есть такой риск, который человеческий фактор, риски просто при посуточной одежде, риски возрастают. Нет, Ну и дохода возрастает. Сейчас речь идет о законодательство, и поэтому законодательство нельзя там чего-то делать... Гостиничные услуги в жилых помещениях оказывают. Когда выйдет закон, вы его просто внимательно прочитаете. Еще есть нов... это, это уже приняли законы А есть новые, которые в разработке, велика вероятность, что вы примут, что вообще по суточную аренду квартиры запретить. Mm -hmm. Но вот как оно будет сформулировано, вы это прочтете. Когда вы прочтете, вы назовете там не квартира, там, а хостел, не хостел, там, а перед... То есть у нас отель, всегда там. есть Предел, она, там, детям, вообще, нас да? в жилом доме. Обалдеть. Да, в жилом находится в жилом доме. Находиться. Это в Питере, там, наверное, вообще все в жилых домах. Это надо это. Но, да. Уметь обращаться с словарным запасом. Потому что у нас законы пишутся, они ну вот такой узкой струй, да, и У нас пишутся так, что кто как прочитал, сумел доказать на что он. Так и вышло. Ну, про это понятно, то, да, что когда приняли этот закон, просто убрали все гостиничные слова оттуда. Да. Девочки мальчики, круто. Вас... Да. Мне самый понравилось. Мне тот понравился. А вы скажите, вы как просто вам тяжело -то считать все это, все это, это 메... да? Баланс, баланс, а вы как-то да, доходы расходы. Я не знаю, как считать. Какую систему, я прям реально не знаю, как считать, потому что э... я смотрю, открываю автомобильных положений. Я смотрю баланс. Приходит расход. Я ничего не понимаю. То есть у меня как бы цифры, я вижу. Я осознаю, сколько, но я не понимаю, что мы с этим делаем. Да? Я не могу анализировать. Единственное, что я вот, хорошо умею делать, но это, опять же, это про чисто психологический фактор. То есть люди делятся на разные типы людей. Я понимаю свои риски, я понимаю свои ресурсы, и я выбираю тех, кто, -то, кто -то для меня, потому что я себя проработала. Я умею создавать множественные источники дохода. У меня есть пассивный доход, у меня есть условный пассивный доход, у меня есть заработок, у меня есть...